Конечно, такие правила безусловно есть, но опять же, вот однозначно на этот вопрос ответить, да или нет, было бы совершенно неправильно. Потому что у каждого человека, у каждого практикующего мага или колдуна свой уровень допуска к воздействию на реальность. Уровень допуска колдуна позволяет делать что-то в определенном объеме и не позволяет делать чего-то большего. Уровень допуска магов немножко другого уровня, он позволяет в большей степени владеть на реальность. Поэтому и ограничения констант на каждом уровне допуска, на каждой касте, в каждой гильдии, они у каждого свои. Но, безусловно, есть общие константы, общие правила, и на самом деле их не так уж много. Вот те, кто занимается у нас нотарой, эти константы знают. Это основные константы мира Ацелут, мира идей. Их всего четыре, основные константы. И они имеют отношение ко всем магам, ко всем колдунам и даже ко всем богам, которые присутствуют здесь в этом мире и здесь проводят свои эксперименты. Первый, первая константа, первое законное правило, это то, что всё должно быть добровольным. Не имеешь права воздействовать на человека, если он об этом не попросил, не имеешь права это нарушение закона, то есть понятно, что это делается, но это как уголовные преступники в обычном социальном мире. Они нарушают правила, потом за это несут ответственность. Причем несут ответственность они за это всегда. От, как от правоохранительных органов, так и от судьбы, если правоохранительные органы не успели вовремя включить карающие функции. Все должно быть добровольно, если забирается силой ресурс, права, время, идеи, то есть он занимается рубейшим воровством или манипуляцией, грубой манипуляцией, то это противозаконно, это наказуемо. Любая сила может покориться только добровольно. Все остальное это насилие. Насилие карается по закону. Второе правило это то, что в этом мире нет предпочтения между добром и злом. Добро и зло абсолютно равновесные структуры. Тот, кого стягивает в определенном направлении только добро или только зло, всегда будет являться в этом мире персоной Ноумграда. То есть в качестве в магии, в магии человеку это допустимо, потому что с человека спрос невелик, он почти ни на что не влияет человека, сносится куда угодно. Эгрегора, если что, его выправит. А вот маг, который стоит над эгрегориальным пространством, он себе таких вольностей, конечно, позволить не может. И очень точно должен соблюдать это правило добра и зла, что все должно быть равноценно и равновесно, ничего не должно быть предпочтением. При этом человек, находящийся под религиозными эгрегорами, такие понятия, как добро и зло, он воспринимает, исходя из правил эгрегоров. Мак всегда не находится над религиозными системами, то есть он управляет религией, но не поклоняется. Поэтому понятие добра и зла у него несколько отлично, чем у обычного человека. А именно, добро это эффективные алгоритмы достижения результата, зло это неэффективные алгоритмы достижения результата. Добро это то, что прошло естественный отбор, зло это то, что естественный отбор пока не прошел. Человек воспринимает добро и зло исходя из понятий польза и вред воспринимаю это прежде всего через себя, потому что о каком вреде или пользе будет идти речь, в основном о собственном, конечно, да? или в крайнем случае близких, но опять же с моей позиции, как я понимаю пользу или как я понимаю вред. Например, мама, которая мечтала, чтобы ребенок поступил в институт, ребенок поступает в институт, но тут ребенок попадает в какую-то компанию, например, компанию поэтов, музыкантов, да, и те говорят, что ну что там твоя биохимия, сколько такая, поехали куда-нибудь. И ребенок срывается со второго курса института и говорит мама, папа, до побочения я поехал поступать в театральный. Родители не имея возможности воздействовать на ребенка Соответственно, начинает делать что? искать виноватых. И находят, конечно же, в лице человека или группы лиц, которые сбились с пути истинного, воспринимая их, конечно, как несомненное зло, а себя как несомненное добро. Причем позиция ребенка и того, кто его сбил, как вы понимаете, диаметрально противоположная. Вот этот внутренний конфликт, чтобы он не влиял на мировое пространство, находился в локальном локальной зоне, чтобы немного людей от него зависели, чтобы он не особо сотрясал пространство, находится под влиянием эгрегора, пока этот конфликт локально пройдет в рамках нескольких судеб, но на всех остальных оно не повлияет. Вот для этого, собственно говоря, нужны эгрегориальные системы, чтобы они немножко контролировали действия неразумных двуногих, которые мы называем людьми. Магия, которая находится немножко на уровнях чуть-чуть повыше, вне зависимости от того, с каким уровнем допуска, она все равно выше религиозной системы. Она, и Маг должен сам внутри себя контролировать собственное действие относительно добра или зла. Иначе его потом скорректирует магия, лишив его просто определенных магических сил и знаний, понимая, что он направляет их однобоко, неправильно. Поэтому Вторая константа, второе правило, добро и зло в этом мире абсолютно равновесны, они равны, имеют право. Элементы и алгоритмы абсолютного универсального достижения результата когда-то тоже не были прошедшими естественный отбор и некоторыми поколениями воспринимались как зло, совершенно очевидно. Но пройдя естественный отбор, доказав свое право на победу, они стали добром. И следующие поколения начали эти алгоритмы достижения результата воспринимать как добро. Например, сейчас в нашей культуре принято договариваться путем решать вопросы, путем договора. Еще лет 300 назад такое, такой метод достижения результата являлся бы крайне отрицательным, считая, что он недостоин воина, мужа там, да, и человека добывающего право на власть, потому что наш, наш сегодняшний алгоритм говорит, что договариваться надо со всеми, вне зависимости от того, какой расе, какой касте, какому полу принадлежит человек. 300 лет назад это было недопустимо. Что такое договариваться с негром? И что, с ума сошли? А с евреем? Совсем рехнулись. То есть это было бы показателем слабости, колоссальной слабости и проигрыша в глазах всех окружающих. Тогда надо было решать вопросы именно силой, то есть негров в колодке, а евреев хриптинию, чтобы быстренько развязал машину. Вот это правильный разговор. Сейчас мы так поступим? Ну явно неправы. То есть это меняется из поколения в поколение. Поэтому маги, скажем так, практикующие именно эту работу регуляции, добра и зла, они как раз в основном и работают на этих алгоритмах, чтобы все придерживались. Правила равновесия. А поскольку человек априори не способен быть равновесным, он всегда будет скатывать в какую-нибудь сторону на уровне фанатизма, то этому человеку всегда будет даваться, что называется кармический партнер, который будет его докомпенсировать. И об этом говорит третье правило, третья константа, что все должны все человечество и группы людей, как бы они ни образовывались, какое бы они ни множество, они все должны своими сознаниями формировать единицу, то есть целостность. Что это значит? Это значит, что каждый человек, который находится рядом с тобой, докомпенсирует тебя до целого. Если это группа людей, значит они все в совокупности докомпенсируют друг друга до целого. Мужчины и женщины приблизительно поровны. Хороших и плохих приблизительно поровны. Старых, молодых приблизительно поровну. То есть вот эта вот кривая стандартного распределения гаусса, она здесь тоже работает как достаточно яркий показатель. Никакого искривления, никакого сдвижения не должно быть. Мужчины и женщины докомпенсируют друг друга до целого. В этом случае их пара будет очень крепкой и очень целостной. Если она не крепкая и не целостная, они заводят себе еще кого-нибудь для компенсации. То есть формируется эгрегор. Эгрегор может существовать только тогда, когда уровень сознаний, совокупное сознание всех людей, то есть их общая бытийная масса составляет единицу. При этом надо сказать, что на каждой касте, на каждой уровне своя величина этой единицы, то есть единица это не абсолютное число, это относительное число. И удельный вес этой единицы на каждой касте свой, у земледельцев свой, у купцов должен быть свой, у правителей свой, у своих воинов и, конечно же, у магов. Поэтому маги стараются сами собой представлять в совокупности единицу, то есть чтобы ни с кем не спариваться, чтобы ни с кем не соединяться. И четвертая константа, которая также присутствует в этом мире, он не должен быть статичным. Периодически в нем должны появляться нововведения, то есть некие элементы хаоса, с которыми необходимо человечеству справляться, неожиданности, которые спрогнозировать невозможно. Неожиданности, которые спрогнозировать нельзя. То есть они действительно должны быть неожиданностями, чтобы проверять человечество, как оно успевает справляться с проблемами, уже не на качество, а на скорость. Насколько быстро. Собственно говоря, вот эти вот четыре константы. Да, и Еще раз, как звучал вопрос? -Угу. Спасибо большое. Нельзя нарушать вот эти четыре закона, если ты занимаешься магией. Если ты занимаешься колдовством, то эти законы на тебя распространяются не очень. Ну, конечно, но не очень, потому что за колдуном всегда стоит определенная сила, которая, если что, его докомпенсирует. К человеку эти законы вообще как бы не имеют никакого отношения, человек не должен их знать, потому что люди никогда не живут в одиночестве, они всегда пучкуются в массы и эти массы называются эгрегором, и эгрегор сам по себе представляет собой полновесную, полноценную, общепринятую с точки зрения магии единицу. И эгрегор сам регулирует и количество людей, включенных в эгрегор, и уровень их сознания и так далее. То есть это такая самоорганизующая структура. Люди могут на него положиться. Единственное, что не будет делать эгрегор, это не будет объяснять, почему так. Предполагается, что если человек не способен понять сам, то объяснять ему этого дела не надо Предполагается, что если человек ни на что не может повлиять, то и знания, которые объясняют ему, почему он не может повлиять, давать ему не нужно. Но опять же, мера хаоса, который, четвертое правило, о котором знают прекрасно все маги, оно в человеческом мире выражается следующим образом. Ты всегда имеешь право не быть таким, как все. То есть являться носителем хаоса, чтобы на этом движке подняться надо, эгрегориальной средой и стать на магический путь. Для этого ты должен сам, сам стать единицей, то есть настолько самодостаточной фигурой с высокой бытийной массой с высоким удельным весом сознания, что тебе не нужно будет докомпенсировать себя до целого. Именно поэтому есть правило, не правило, а уже сложившееся понимание, что магия и семья это вещи несовместимы не потому, что они запрещены, да на здоровье, пожалуйста, нет вопросов, просто мне нет необходимости. Семья все-таки партнер, он требует времени, а магия обычно занимает 24 часа в сутки. Если хорошо, если он тоже маг, поэтому вы не будете соприкасаться с друг другом вообще, кроме как в рамках договоренности.